компания Organic Production в совместном нашем производстве между ученой, учеными, компании magic People и нами как производителями. Так, слышно? Нормально? Угу. Ну хорошо, давайте начнем. Сегодня меня попросили рассказать о пирамидах который имеет название в компании Imagine People Clear Space. Я, конечно же, все, что смогу, все, что знаю, и на что смогу, на какие вопросы смогу ответить, сегодня вам отвечу. Но прошу все-таки не забывать, что производитель, изобретатель у нас один, это Виктор Михайлович Инушин, и лучше него, конечно, на многие вопросы ответить никто не может. Поэтому предлагаю провести немножко в таком формате то есть э, вы пишите пожалуйста ваши вопросы такие которые вас очень серьезно интересуют все эти вопросы я сегодня соберу на какие будут получены ответы значит они останутся э, вернее уйдут а на какие не будет получены ответы, то есть на которые я не смогу ответить так как все-таки э, об этом больше знает Виктор Михайлович, тогда мы зададим ему, и я сделаю, как всегда, маленький видеоролик «Вопрос-ответ», «Вопрос-ответ» уже касательно про пирамиды. Итак, начну я, знаете, с того, что я поняла по вопросам и по обсуждениям, в чатах и вообще в разговорах, что немножечко путается понятие, что такое пирамида. Да, вот у нас с вами сегодня существует три, ну пока еще два, но уже в очень скором времени три вида пирамид: это четырехгранная, пятигранная и добавится еще в скором времени вот Такая красавица у нас, она четырехгранная, но она весит около двух килограмм. И такая уже, видите, таких уже сравнительно больших размеров. Сейчас я все подробно расскажу, так как на, прошлых, на прошлом вебинаре про пирамиды мы с вами разговаривали. И был такой запрос, что вот такие пирамиды пустить в продажу все-таки в компании Majin People. Вот. и мы переговорили с руководством на консультационном совете и руководство компании Imagine People приняли, согласовали и приняли такое решение что они действительно войдут в реализацию в компании Imagine People вот ну, шел разговор о безбаловой продукции, но нет, решили баловую потому что ну, так решил консультационный совет мы как производственники в это не вмешиваемся так, здравствуйте здравствуйте что хочется сказать что происходит путаница и знаете даже в разговорах с Виктором михайловичем задавая те вопросы которые вот происходят у вас в общении между собой да у нас возникла такая такой слоган да что наши вакуумные нейтрализаторы это не мистика это Физика, можно даже сказать больше биофизика, даже не больше, а правильнее биофизика. И сейчас я попытаюсь это все объяснить, чтобы эти понятия у вас немножечко еще раз уложились в голове, в сознании, может быть даже в подсознании, потому что на самом деле они ведут такую работу. Тут я вижу вопрос сразу, да, не вопрос, а два километры есть и у других, в частности, в источнике здоровья. Чтобы потом сюда в начало не возвращаться, да, они есть, но я объясню возможную разницу и э, расскажу о наших пирамидах, а не о пирамидах компании, других компаний. Вот. Немножко скажу об отличиях, вот, но буду говорить исключительно о наших пирамидах, потому что хочу сказать и напомнить еще то, что когда Виктор Михайлович, это действительно пирамиды, которые делал, сделал Виктор Михайлович, и сделал их очень давно. Это идет с 80-х годов. Все вот эти разработки, наработки, просто состав, материал меняется, потому что и пространство меняется, и аномальные меняются, и воздействие на нас меняется. Да, и поэтому можно громче. Громче, что звук меня не слышно? Мне громче говорить? Или, может быть, вы попробуете на компьютерах у себя погромче сделать звук? Или совсем меня не слышно? Давайте еще раз проверим звук. Как меня слышно? Говорить громче. Хорошо, я постараюсь. Сложно, без опыта, но я постараюсь. Вот. Итак, вернемся, что действительно пирамиды существуют в различных компаниях, но у нас есть отличия. О них я чуть позже расскажу, но я прошу вас всегда помнить о том, что когда идет видеозапись Виктора Михайловича Инушина о продукции какой-либо из компаний, нашей или других компаний, всегда помните о том, что он говорит о продукции именно этой компании. И никогда не сравнивает ее с другими. Да? То есть я вас очень прошу на всех видео слушать внимательно то, что он говорит нам о нашей продукции. Хорошо и в этом э, выбирать, э, оттуда брать главное. А если сравнивать, то вы знаете, вот уже, если честно, мы уже давно перешли в ту стадию, когда перестали говорить о том, у кого лучше, у кого хуже. У всех есть и у каждого свое. Это, знаете, это как хлеб. Вот вы приходите в магазин за хлебом, и его разное множество, но когда-то кто-то придумал да, смешать муку с водой из пшеницы взять, и сделать муку, потом смешать это с водой, получается хлеб. А сегодня вот такое разнообразие: есть полезный, по мнению людей, есть неполезный, есть с глютеном, есть без глютена, есть со всякими злаками и все прочее. Но вы же выбираете, какой хлеб вам больше подходит. Иногда вам хочется сдобную булочку, и вы ее едите. И, конечно, в той же сдобе, помимо вредных моментов, есть еще и, как бы, моменты не вредные, скажем так, а даже больше полезные. Например. Если у кого-то после булочки сдобной повышается настроение, да, там, ну, я имею в виду эмоциональное состояние, да, то почему нет Гормоны тогда в этот раз, в этот момент выстраиваются хорошо, и человек начинает себя хорошо чувствовать, что от этого плохого. Если у кого-то там от излишней сдоба появляется лишний вес, и ему там вредно, это другой момент. То есть, понимаете... Всегда, всегда есть как чаша весов, на которой вы смотрите, что вам лучше, что конкретно вам лучше. Я много раз говорила о преимуществах нашей компании. да то есть У нас есть компонент, который, который добавлен во все виды нашей продукции и который в каждом, виду, в каждом из этих видов этой продукции имеет свою уникальность и свое преимущество. Поэтому еще раз прошу, убедительно вас прошу, когда вы слушаете видеоролики других компаний или нашей компании, слушайте именно о том, о чем он говорит относительно той продукции, о которой он говорит. А потом выбирайте для себя, что вам лучше, продукция компании Imagine People или других компаний. Это, это очень важно, потому что выглядит она может одинаково, а свойства несет абсолютно разные. Просто всегда между строк еще слушайте Виктор Михайловича. Пока есть у нас такая с вами уникальная возможность. Итак, продолжим. Очень происходит путаница. Да? Допустим, написано, что пирамида может защитить... Допустим, если поставить пирамиду в автомобиль, она защищает автомобиль от аварий и там, так далее. И может быть из-за недопонимания, или может быть из-за привычного понимания, какого-то общего такого социального понимания. Да? У многих, у многих, я не говорю, что у всех, но у многих происходит такой момент. Ага, она, значит, как амулет работает? Вот мы поставили, она нас спасла? Нет. И вот сейчас я вам попытаюсь чуть подробнее объяснить, что же все таки она делает. Например, в автомобиле. Да? То есть, как вы помните название? полное название нашей пирамиды вакуумный нейтрализатор аномальных зон аномальных хаотичных как хотите но ну, то есть какого-то неравномерного или какого-то хаотичного процесса который происходит вокруг биоплазмы например того же человека или вообще коллектива или вообще какого-то пространства не зря компания Imagine People придумала название Clear Space, да, что означает как бы, чистое пространство, очищение пространства. Я вот дословный перевод не помню, но смысл такой. То есть очищение пространства. Но больше он, конечно, работает на биоплазму человека. Понимаете, что происходит в этот момент? Попробую объяснить на примере который трагично трагичном к сожалению примере который недавно произошел и вот мнение виктор михайловича э, хочу чтобы вы услышали э, вот и может быть вы поймете но ну, соединим это с, с теми же машинами и все вот например э, абсолютно недавно, когда 6 мая да по моему э, разбился самолет который вылетел в Мурманск, и там, пилот, ну, там много мнений, пилоты не справились с управлением, или а, что произошло, непонятно, но, в общем, случилась трагедия, погибли люди, достаточно много людей. Как объяснять с научной точки зрения, какое мнение и предположение высказывает по этому поводу Виктор Михайлович Нюшин? Он говорит о том, что как раз это были безлунные дни, дни, в которых отсутствует гравитация в такие дни психоэмоциональное состояние человека очень сильно находится знаете в таком очень сильном напряжении ну то есть нет никаких волновых э, регуляторов моментов или еще что-то да? и человек который как вот прям дословно вам скажу как он сказал опытный пилот сидел за штурвалом этого самолета опытнейший пилот что он не знает как посадить самолет на ручном управлении, знает. Но в момент некой вспышки, как будто бы, вот мы бы это сказали, да, растерялся. Нет, не растерялся в этот момент, так сработал его мозг. Почему? Потому что внешняя среда сыграла свою вот эту роль. Так сработал же не только пилот. Если мы смотрим со стороны уже как факт, да, мы же с вами что говорим, и пожарные не вовремя подъехали, и э, с земли не очень там вовремя сказали, там, не развели вот эти вот диспетчера, да, какой-то момент. Получается, масса людей в этот момент находилась в таком, можно сказать, хаотичном состоянии, и получается случилось то, что случилось. Вот Виктор Михайлович, как ученый с точки зрения науки, да, такого такое предположение, что в эти дни как раз по всем показателям было безлунные дни, это было безлунные дни, отсутствие гравитации. И это очень сильно влияет на эмоциональное состояние. Человек в таком состоянии способен совершать ошибки. Не потому, что он не знает, и даже не потому, что он забыл, а потому, что у него вдруг какие-то вот такие вспышки отключения того же сознания или знания того, что он знает. Понимаете, отключается. Мы же иногда с вами действительно не понимаем, раз и что-то происходит. И вот только сейчас наука приходит все больше и больше к тому, что... Как, как внешняя среда влияет на все вот эти вот моменты, понимаете? И получается, я задаю ему вопрос, Виктор Михайлович, а если бы пирамидка находилась, допустим, две или три пирамидки находилась в салоне самолета или еще где-то, он говорит, вероятность, чтобы эта авария не произошла, снизилась бы, происхождение этой аварии снизилось бы хотя бы на 30-40%. Понимаете, почему, да? Потому что вот эти вы маленькие приборчики, они бы нейтрализовали вот эту э, как бы безлунную анти, э, антигравитационную, то есть отсутствие гравитации, момента, они бы его уравняли, и мозг по человека работал как в нормальном, абсолютно здоровом, хорошем режиме, понимаете, о чем я говорю. И это не говорит о том, что это амулет, он бы как раз нес свою работу. Вот то же самое и прописано для автомобилей. То есть, когда человека, пирамидка стоит, например, в автомобиле, он тогда все время находится, она помогает ему находиться все время в концентрации, то есть повышает концентрацию внимания, да, его самочувствие при всем при этом, да. То есть, и он тогда всегда видит, и кто едет, и как едет, и всегда способен на маневр водитель машины, в которой стоит вот такая пирамидка. Потому что, опять же, давайте вспомним название. Вакуумный нейтрализатор разного рода аномалий или хаоса. Понимаете? И если вы с точки этой зрения теперь посмотрите на э, этот, можно так сказать, прибор, то вы тогда тоже согласитесь с мнением, что это не мистика, это не амулет, это не какие-то мистические вещи, это действительно... Э, биофизический прибор который способен уравновесить почему его и ставят на места допустим по, места повышенных допустим, места где очень часто происходят аварии ну, вот в данном случае у нас по городу очень много вы знаете да мы подвержены землетрясением вот нас получается с 5 мая потряхивает потряхивает виктор Михайлович постоянно находится на горе чтобы городу это никак но ну, насильно на население город не отразилось они пытаются уводить эти толчки разжижать эти толчки то есть все но хотим мы или не хотим эти толчки влияют на подземные наши состояния и состоять разломы вот эти внутренние происходят внутри земли, понимаете, и они влияют на внешнюю среду. И получается, что там, где стоят эти пирамиды, они не, ну, как бы начинают это пространство вокруг себя уравновешивать, несмотря на те вспышки, те толчки геоаномальные, да, которые происходят из недр той же земли за счет разломов, за счет разрушения целостности самой структуре да? и получается потом это все уравновешивается и даже если этот разлома остается и сохраняется но он уже так критично не действует на внешнюю среду за счет казалось бы пирамид форма пирамиды тоже же выбрана не случайно да потому что все мы знаем мы даже сувениры с египта когда привозим они стоят в доме и думаем вот что-то там меняется изменяется иногда даже замечаем какие-то моменты то есть в самой форме тоже есть определенная функция, но в, данной, в данных наших с вами пирамидках функ, основную функцию выполняет материал, который находится внутри пирамиды. Это действительно биоматериал, который ну, как бы собран из разного рода материалов, причем разного это и химические материалы это и энтропийные материалы и антиэнтропийные и там образуется определенная такая смесь которая в итоге делает э, вот этот вот сам момент нейтрализации тех самых аномалий понимаете поэтому и теперь вот расскажу сейчас о том преимуществе которое есть исключительно в пирамидках компании и people вы знаете, что у нас есть компонент, который, который мы вытащили определенным способом, определенным путем, без спиртовой технологии, технологии высокой критики. Получили экстракт из лиственницы даурской и сибирской. Есть такая порода лиственницы. Это единственное дерево, единственное во всем живом растительном мире, которое имеет в себе, ну, предположительно, так, как вот, ну, допустим, многие, она, она считается, как бы, очень сильно таинственным, да, деревом. Почему? Потому что многие не, до сих пор, и ученые, уже сколько ее разбирали, и так, и так, и не могут понять, почему все-таки она, не замерзает при температурах минус 50-60, ну не замерзается совсем. Единственное дерево, у которого сохраняется функция паптоза, то есть на любое, на любое, в любое время, оно все время обновляется, обновляется, обновляется. Единственное дерево, в котором не живет ни один паразит, то есть его невозможно ничем, даже после того, как оно прекращает быть живым, то есть как растение, да, мы знаем, что много... Ну, половина Венеции точно стоит на такой лиственнице и никакая вода ее не разрушает она не гниет даже после ее среза то есть в стволе лиственницы находится как говорит Виктор Михайлович какая-то упорядоченная вода которая непосредственно не связана с мембранами вот. это и есть то самое как бы уникальное что в этой лиственнице и есть и поэтому при когда она не замерзает Происходит это за счет наличия в ней особых структур с антиэнтропинами, вот этими свойствами. И когда мы оттуда вытащили вот этот концентрат, который именно экстракт, вот этот именно который и делает вот эту энергоустойчивость, помимо энергоустойчивости, энергоинформационности, он еще и делает ее антиэнтропиной. То есть вся продукция у нас и вся идея, в принципе, Виктора Михайловича с самого его начала деятельности как ученого построена на антиэнтропии. То есть он считает, по его мнению, что если убирать хаос, убирать антиэнтропию, то это и продляет жизнь, и улучшает качество жизни, и... В данном случае мы можем с вами бороться с аномальными зонами, но не бороться с ними как таковыми, да, а просто элементарно их выравнивать, расчищать и находиться в пространстве в этом спокойно, свободно и не давать возможность своему организму совершать ошибки, так же, как и своему мозгу. Понимаете, потому что э, мы пишем везде в инструкциях и везде и говорим об этом, что для чего нужна пирамидка, когда ее ставишь рядом с компьютером? Для того, чтобы электромагнитное излучение, которое мы все равно получаем, это без этого невозможно. Как бы не защищали производители компьютера от этих излучений, как бы они их не уменьшали, они все равно есть эти колебания, иначе бы не работала эта техника. Да? Но мы с вами ставим рядом пирамидку и находимся в состоянии, как будто мы не работаем за компьютером, да? то есть как будто мы находимся как будто на природе, но при этом удерживаем работая за компьютером при этом удерживаем свое состояние и качество нашего здоровья да, так вот если вернуться к составу да то самое наше преимущество это в том что весь этот состав из которого сделана пирамидка которая внутри вот этих пластиковых форм которая будет сейчас вот это не пластик это уже сам материал покрашенный да, потому что вот здесь сюда уже ничего не надо одевать, ничего нельзя одевать, потому что должно быть соприкосновение с, с пространством открытая. Краска специальная, которая не имеет особую поляризацию, то есть она никак не портит, ну чтобы это не выглядело просто как цемент можно красить такой краской, которая не, не искажает и не портит свойства самой пирамиды. Когда вы будете получать пирамиды, если вы видите, вот здесь будет скошен, всегда будет как будто сломан. сломана верхушка то есть острия никогда не будет. Это тоже специально сделано. Об этом, когда будет презентация этой пирамиды от самого Виктора Михайловича, он об этом расскажет. Потом мы ее сделали. Он ее в последнее время сделал вот на подставке. Она имеет двойную такую низ. Это дерево, обычное ДСП, оно тоже имеет свои физи физи физические свойства, да, и как бы функции в данном случае несет. Здесь тоже есть материал, но это все он подробно расскажет своим научным языком. Вот расскажет. Но я просто вот вам показываю, что как это все будет выглядеть. И завтра не пугайтесь, что вот здесь, например, мне сломано досталось. Нет, это сделано сознательно. В маленьких это не мешает. В маленьких состав пластика мы тоже очень долго подбирали. Почему можно было бы очень красивый презентабельный сделать пластик, чтобы это было очень красиво, он бы был такой, да, и сделать такой продажный вид. Но это бы, возможно, было бы, но невозможно, потому О, что у пластика тоже есть свои определенные свойства, и нам нужно было, чтобы наш пластик сверху ни на сколечко не испортил то смесь, которая есть внутри. И если опять вернуться к смеси, да, то в нашей смеси с вами как раз таки присутствует то вещество из лиственницы, которое повышает значительно, значительно повышает потенциал этой смеси, да, потенциал этих этого антиэнтропийного свойства этой смеси. Да. То есть сама смесь находится помимо того, что в смесь мы добавляем вещество мы еще и смеси то готовим на э, гидроплазме скажем так опять же с этим веществом которое позволяет делать вот, э, вот этот антиэнтропийное воздействие таким ветвистым знаете за счет а за счет своих ветвей более устойчивым понимаете вот в этом только наше преимущество вот и все и э, Раньше, если помните, да, были чисто шунгитовые пирамидки, разные, я говорю, египетские пирамиды, пирамидки сувенирные, они там из глины какие-то сделаны. Сама форма пирамиды, конечно, же несет свою функцию. Виктор Михайлович тоже об этом говорит на своих, в своих интервью. Да? Но в данном случае состав, и состав там биоматериал. То есть Многие на шунгит говорят, вот там шунгит, там есть шунгит. Но Виктор Михайлович считает, что шунгит не самый на сегодня, на сегодня уже много других появилось электростатических материалов, и как электриот Шунгит сегодня, ну, такую позицию, та, когда были первые, тогда на то э, пространственное время, на те, скажем так, э, на то время это работало и очень хорошо, и Шунгит безупречно, ну без, безусловно, и обладает множеством количеств, великим множеством свойств и никто их не умаляет у Шунгита но э, в данном случае в пирамидах есть пирамиды и с добавлением Шунгита как электрета но уже последнее Виктор Михайлович стал делать вот, э, допустим для нашей компании для компании Imagine People мы стараемся э, экспериментировать уже и с другими электритами там их сейчас много разных видов появилась также из э, природных материалов вот почему потому что это стало возможным почему опять же потому что в принципе тот же шунгит он тоже энтропийный материал понимаете но чтобы сделать э, с, сами свойства все-таки антиэнтропийными да, э, нужно создать вот эту устойчивость антиэнтропии несмотря на то что туда внедряется все-таки внедряются и энтропийный материал так вот эту устойчивость и позволяет нам сегодня делать вот это вещество из лиственницы понимаете мы его называем биофлавоноидный комплекс понимая что само кольцо вот это вот создает именно вот эта группа элементов которые там есть но это же всего лишь как бы такие которые ярко выражены там же на самом деле целая целая цепочка которая и для физиков и для биофизиков имеет такое значение этот ряд которая превращается в определенную структуру и действительно создает устойчивость для вот этой вот антиэнтропи для антиэнтропийных свойств, что в принципе нам и нужно. И тогда мы действительно можем сказать, что это и есть нейтрализатор аномальных зон, вакуумный, потому что внутри пирамиды, любой, внутри любой пирамиды есть вакуум, он разный, в четырех вакуум из одного материала в пятигранных вакуум из другого материала и в них есть магнит за счет того что это а все-таки асимметрично то есть четырехгранная пирамида да имеет с собой симметричную структуру то есть две две и полная симметрия пятигранная это асимметричная структура имеет асимметричную структуру и поэтому как бы одна грань как он говорит Четвертая разделяется как будто бы на две грани, да, и несет уже здесь совершенно другую функцию. И поэтому там есть и магнитный ряд, и палладий, и помимо биоматериалов, тут еще есть физические материалы, физика. И также как и эти химические, ну как химические, не химия в плане химии, да, а микроэлементы, вот, которые в принципе создают ряд, но он всегда больше за слово биофизическое. Ну, давайте вот об этом мы будем говорить, чтобы не путали. Потому что, если говоришь «химия», все, сразу все начинают думать, что все, сплошная химия. А нет понимания, что химия в принципе как цепочка соединения. Вот. Так. Давайте немножечко сейчас пройдемся и дальше еще скажу вам про еще про одни ошибки которые допускают с пирамидками от непонимания получила пирамидку перед встречная очень расстроилась темно-синего цвета можно сделать заказ непосредственно У меня ревматоидный артрит. вы говорили о вашей мамы так про ревматоидный артрит давайте поговорим когда будем говорить о продукции Да, ревматоидный артрит Э, да, есть у моей мамы и мы его удерживаем ну в смысле не его удерживаем, пытаемся с ним э, жить но максимально сохраняя качество жизни при таких болях, насчет того, что брать пирамидки непосредственно у нас нельзя не происход, доставка происходит через компанию, но я рекомендую вам написать письмо в компанию выслать фото да и как бы обговорить это все с руководством компании, я думаю, что если это действительно проблема доставки или еще что-то, они этот вопрос разрешат. Ну, то есть попробуйте обратиться. Вы все проревнотойны, как на себя чувствует Я пью продукцию обострения. Скажите, как быть, обострения будут, но ну, давайте... Вас зовут Наталья. Наталья, обратитесь с письмом для меня, напишите на информационную почту компании Amazing People и сошлитесь для Светланы Валерьевны. И мы с вами, ой, для Светланы Алексеевой, и мы с вами, я вам все расскажу, покажу сегодня просто не тема этого, и я вам расскажу и про обострение, и про все. Если у кого есть похожие аутоиммунные заболевания, пишите. Вот, мы ответим на эти вопросы, потому что действительно с аутоиммуниками немножечко момент очень серьезный, когда у них обратно перестраивается организм в иммунное состояние, идут обострения, которые, если подсказать, как правильно их выдержать и как регулировать прием продуктов, можно выйти из этого состояния 100%. То есть все будет зависеть от вашего терпения и методичности приема. Вот. Поэтому я сейчас ухожу с этой темы. Напишите письмо на компанию, письмо для меня. На одном из вебинаров говорили, что пресс стоит у вас, и пирамиды производите вы. Форма для пирамид производит нам пластиковая, компания, которая занимается пластиком. Ну, мы где-то полгода подбирали состав пластика, каждый раз его меняли, меняли, меняли, наконец вылили свой пластик, сделали, ну как бы создали свой пластик. Теперь для нас делает компания, которая занимается пластиками. Смесь, которую мы делаем, которая внутрь пирамиды вкладывается, мы делаем на одной мэре, как вам? Вот мне трудно да, на такой вопрос отвечать. Мы на одной территории работаем с Виктором Михайловичем. И получается, что мы, можно сказать, и пресс, и все стоит у нас, и у него одновременно. Мы с ним как одно целое, понимаете? То есть, Я не знаю иногда, как отвечать на такой вопрос. Потому что мы производим под его руководством, под его чутким руководством, под его присмотром скажем так. У моей клиентки две четырехгранные пирамидки отремонтировали телевизор. Сейчас еще раз вот вернусь к этому вопросу. Также точно как и емкости все и в... Производство гидроплазмы, антиэнтропинные камеры. Мы все работаем на одной территории. Только на этой территории у Виктора Михайловича есть еще свои отдельные лаборатории, в которых он занимается по ЧС, по чрезвычайным ситуациям, по землетрясениям и всему, всему очень все время там на большинство времени там находится. Помимо того, что эти датчики есть в горах, куда он постоянно ездит, то есть еще лаборатории с датчиками, с показателями, ну, в смысле, с приборами, которые стоят на территории, на которой находится. большая территория. И мы вот там с ним на одной территории находимся, и он постоянно с нами, ну, не то чтобы на связи, а можно сказать, что мы работаем под его руководством. К этому же вопросу отнесу. На прошлом вебинаре был вопрос про юридические моменты, то есть почему производит ТО «Органик Продакшн». Отдельно есть и Нюшин и отдельно есть Imagine People. Объясню почему. Это было общее принятое решение. Почему? Потому что Виктор Михайлович выступает как ученый, он не может, э, а ученые не могут быть, принадлежать какой-то одной коммерческой компании. Да? То есть его открытия не могут быть э, монополизированы, скажем так. Да? Поэтому он как ученый, как лицо, которое как бы имеет... Ну, во-первых, он а, относится еще и к университету, к нашему вот этому казна, казахскому национальному музею, университету имени Аль-Фараби. Да? И плюс он, конечно, у него также есть организация, потому что это юридические такие аспекты, которые требуют этого, да? Которое, которым он является учредителем и, скажем так, и директором в одном лице. да. Но при всем при этом это как просто организация такая юридическая, но все его открытия принадлежат же лично ему. И вот чтобы это соединить, на это есть некие правила. Поэтому открыты три компании, потому что мы как производители, чтобы опять не смешивать ученого с производственной частью, потому что его открытия соединили со своим открытием. Я уже об этом тоже много раз говорила. И вот эти два открытия в одно, поэтому мы сегодня являемся производственной частью. Почему? Компания, которая реализовывает продукцию, называется по-другому, опять, чтобы завтра не мешать, мы столкнулись просто с этим уже ранее, и когда компания и производила, и продавала под одним же, скажем так, ну, то есть мы были мы производили эту продукцию нашу, да, и тоже пытались продавать ее, но сами выступали как как, ну, грубо говоря, как магазин. И в итоге там много было разных ситуаций, которые тоже из-за подделок, из-за всего столкнули нас с тем, что мы вынуждены были отказаться работать под этой компанией. А что делать, если у нас все, и патенты, и исследования, и все, и все на эту компанию. Поэтому мы здесь решили разделиться. То есть даже если завтра вдруг каким-то образом, хотя я сомневаюсь, мне очень нравится команда компании Мэйджин People, которая вот работает уже вот на протяжении стольких лет. Мы работаем и у нас еще не было ни трений, ни разногласий, ничего-ничего. Я благодарна вообще руководству компании э, за, таки, за такие трепетные отношения. Да? Но завтра может быть там ребрейдинг какой-то произойдет и все-все. А сегодня исследование и, э, скажем так, все всю документально сертификационные все моменты потом опять менять это знаете вот как, как пример да допустим я там 40 лет вышла замуж и до 40 лет у меня была одна фамилия, да, и у меня на нее и права, и там, два высших образования, там, и, и пошло-поехало. Да? А вышла замуж, фамилию поменяла, и приходится все эти документы менять. Вот что здесь такого не произошло, мы юридически разделились. Вот. Но при этом есть меморандум, есть соглашение, где мы одно целое. Виктор Михайлович выступает как, человек, как ученый, который контролирует процесс, Производство. Мы как производственники компании Imagine People, как реализаторы. Две четырехгранные пирамидки отремонтировали телевизор. Вполне возможно, они не отремонтировали сам телевизор. Да, опять же, вернемся к тому, что это не мистика, это биофизика. Но что значит отремонтировали? Видимо, в телевизоре была не такая там серьезная поломка, какие-то волны там где-то что-то не сошлись, а пирамида помогла просто вот это вот, ну как сказать, не, не сделать этого замыкания или наоборот это замыкание каким-то образом развеять. Таким образом он снова заработал. Здесь я сама по себе не физик, я не могу ответить вот прям сто процентов, но... Предположить, судя потому что я уже сказала о свойствах, да, я могу, почему телевизор. Вопрос не по теме, но очень прошу ответить на него. Допустимо ли для получения биогенной воды использовать воду дистиллированную или воду кипяченую? Если вопрос о том, что делать биогенную воду с помощью капель Water for Life, то да, можно и кипяченую, и дистиллированную, наверное, нет, но кипяченую, видите, 10 раз воду прокипятишь, или там какое количество, я сейчас не помню, раз прокипятишь, она становится дистиллятором. Ручше, конечно, один-два раза прокипятить. Тогда в ней есть, ну, не больше двух раз прокипятить воду и в нее капать э, гидроплазму в фл чтобы она смогла из той воды которая там все-таки свойства свои оставила плазмами да, хоть какие-то из-за того чтобы она смогла ее снова восстановить что делает гидроплазма она когда попадает в воду она начинает там разрастаться и получается вводит в воду вот эту вот самую плазму о которой мы все время говорим 10 дистиллятом это сделать очень сложно но тоже в принципе возможно но это не меньше суток и то двое трое надо если вы нальете в чистую дистиллированную воду нальете большое количество гидроплазмы поставить ее там на двое-трое суток возможно вы получите биогенную воду вот вот так могу ответить но также при следующем видео задам этот вопрос виктор Михайловичу, чтобы он еще со своей точки зрения рассказал об этом хотя посмотрите на многих видео он говорит про это я точно вам могу сказать что после того как вы уже добавили Гидроплазму и сделали биогенную воду, и после этого ее прокипятили. То вот после первого, второго кипячения она способна восстановиться до 70 процентов своей биогенности, а после третьего, четвертого кипячения она все, вы потом ее уже не восстановите. Это просто, получается, просто вода уже никакая. Вот про фильтр тут есть, да, считает, вот он циолитовый фильтр, угольный фильтр, очень так, ну как, убрать примеси, допустим, если вы из-под крана воду пропустите через фильтр, только обычно не, не гонитесь за дорогими фильтрами, в которых там насыщение, перенасыщение, вот это не нужно совершенно. Максимум, что нужно убрать из воды, которая по водопроводу идет, примеси, да, там хлор или что, что добавляют как бы в масштабах, чтобы она не была скажем так бактериальная да потому что э, вот у нас например очень много мест сейчас рас, э, расстраивается алмата так что э, уходят в горы и там не везде есть горбота каналы они сразу берут воду с реки что в принципе если люди ставят фильтры мама дорогая что в этих фильтрах там и черви и особенно весной и осенью так да? когда это происходит, то есть летом и зимой, как говорится, пить из источников воду можно, а вот весна, осень, это вот как раз кладезь вот этих всех микроорганизмов. Так вот, чтобы просто их убрать, и достаточно угольных, циолитовых фильтров, и в принципе вот эту воду добавляете гидроплазму, нас получается хорошего качества биогенная вода. Но ну, а и водопроводная вода, если вы убираете примеси хлора, там еще чего-то через э, фильтры, опять же, угольные или там циолитовые, то тоже получается пиогенная вода. Так. Если пирамидка упала в водоем, а пролежала более недели, когда ее достали, с нее вытекала вода, будет ли она работать? Как ее проверить? Смотрите. Дайте ей возможность максимально, конечно, просохнуть, поставьте ее в какое-нибудь такое ну сухое, скажем, не влажное место, да? Там, возможно, на ну, как бы салфетке или еще что-то. Когда она стечет, она обратно работать, она будет продолжать без всяких проблем вода никак многие допустим вот у нас у кого есть свои бассейны в доме да там или в бане вставят пирамидку прям в этот многие даже экспериментируют в 19 бутыли внутри засовывать или в графины кладут пирамидку вот в них чтобы вот в Воду там, хотя Виктор Михайлович рекомендует или рядом поставить, или на бутыле, или рядом с бутылем, да, но многие так делают и испытывают это огромное удовольствие, поэтому опять же чувствуйте, что вам близко, что вы хотите, вреда от этого никакого нет, работать сто процентов будет. Так. Дальше. Алексей, отвечу на ваш вопрос. Что значит есть полномочия говорить от имени ученого? Я думаю, что есть, потому что я являюсь его учеником и на сегодняшний день преемником. Я думаю, что у меня, наверное, есть такие полномочия. Но мы с ним вместе делаем одно дело и на сегодняшний день я скажу так. И я говорю сейчас на вот этих вебинарах не ради того, чтобы говорить от имени ученого по просьбе людей, многочисленных по многочисленной просьбе людей, которые просят иногда простым языком объяснить, что и как происходит, почему, ну, понять, более-менее понятнее возникла потребность в моих рассказах, более, чтобы более-менее какие-то моменты уловить, которые не совсем понятны, когда говорит он. Но вы если вы слышали вначале, я сразу сказала, что пишите вопросы, и если я не смогу на них ответить, моих знаний не хватит, которые я получаю от него ежедневно, начиная с 2006 года, да? если моих знаний на это не хватит, то я сделаю вопрос-ответ, и он сам ответит на эти вопросы. Сегодня я отвечаю только о том, в чем я уже уверена, на, можно сказать, на 100%, потому что это уже оговорено и обговорено не один раз. И, может быть, кто-то не смог посмотреть видео или еще что-то. Ведь очень много видео на сайте компании запрашивать, там же все есть. И если я как-то моя речь отличает, ну, в смысле, моя, суть моих разговоров отличается от, от этого, пожалуйста, пишите. Я не про, я только за, потому что я стараюсь все-таки донести истину. И, честно говоря, я очень трудно шла на то, чтобы вести вебинары. Почему? Потому что я тоже согласна, что должен об этом говорить человек, который непосредственно это создал и этим занимается. Но так как мы сегодня занимаемся этим вместе, так как внутри состава пирамиды есть наше открытие, как я уже говорила, то я думаю, что я не могу навредить тем, что говорю. И я не говорю от имени Илюшина, я говорю свое мнение. А если будут вопросы, на которые не смогу ответить, на них будет отвечать Самый Нюша, скажем так. Скажите, что означает символ, что находится снизу на корпусе пирамиды? Можно сказать, ничего не означает. Просто в свое время, Виктор Михайлович, понимаете, этот символ идет еще с тех времен, когда вообще были произведены первые пирамиды. И когда встал вопрос о том, чтобы производить их снова и уже сделать новую форму, он сказал, оставьте эти значки, потому что они никак не портят и никак не реагирует и возможно может быть несут какую-то функцию не знаю если честно вот на этот вопрос вставал вопрос сюда поставить какой-то другой значок или вообще убрать он сказал оставить но хорошо если это важно я спрошу него имеет ли он какое-то значение конкретно уже и может быть на следующем вебинаре или также на видео в его интервью он ответит на этот вопрос если пирамидка упала и отлетела одну она не потеряла свои свойства смотрите если внутренняя внутренняя часть не раскрошилась до, до мелким до мелкой крошки то свойств не потеряла. Если раскрошилось, то да, потому что если происходит вот это вот разрушение соединения вакуума с определенной там внутри пирамиды, есть определенное как бы вкрапление, да, из вакуума, я говорил уже там, вакуум, где-то это есть магнит, где-то это есть такая матричная там из разных мед, медных там или, ну, такие как... Даже не могу сказать. Но, ну, в общем, элементы, да, которые, если вот они разъединяются, то тогда она да, теряет свои свойства. А так, в принципе, если только одно отлетело, но составляющая внутри осталось, нет, не теряет свои свойства. Академику действительно некогда заниматься вебинарами, мало того, он понимаете это человек который живет в своей в своем мире в своем вот, вот в этом своем каком-то понимании этого мира, да, потому что он ученый, немножко вот я его всегда говорю, Виктор Михайлович, какой-то сумасшедший ученый, потому что он действительно живет в каком-то своем мире. Вот эти вебинары, ты еще человек того поколения, не забывайте, ему уже около 80 лет, да, он, понимаете, ему для вот ему для него вот это вот все немножечко и самому сложно, и народу, и людям его Слушать сложно, особенно на вебинарах, потому что ему задаешь конкретный вопрос, а он уходит в историю. Получается, на вопрос он отвечает практически там много из этого. То есть мы же пробовали и так, и так есть вебинары, и есть записи вебинаров с Виктором Михайловичем. Пожалуйста, можете их смотреть. Но пришли к такому мнению, что лучше все-таки вот так: вопрос-ответ, вопрос-ответ на, на маленьких видеороликах, и где вы все время можете быть вот в постоянно иметь вот эту информацию от первоисточника. О символах на корпусе уже пояснила. Хорошо, если это очень много вопросов, и я прям задам Виктору Михайловичу, и либо э, письменно ответим, ну, либо будет видео, все равно, потому что по пирамиде будет представление на днях о вот этой пирамиде, его рассказ о пирамиде именно для компании «Мейджинг Питу», и, и о, там я задам вот этот вопрос про этот, слушайте внимательно, смотрите, отслеживайте появление новых видеороликов на сайте компании. На магнит можно приклеить и прикрепить к железу. В смысле, вы имеете в виду пирамидку, вот сюда приклеить магнит и к железу? Ну, вы знаете, там есть магнит, да, я не знаю, если этот магнит, который вы приклеите будет, давайте об этом я тоже спрошу. То есть, я вот эти вопросы прям запишу. Давайте спросим от первоисточника. Кто оставил все пирамиды на Земле? И они четырехгранные из природных камней. Алексей, не поняла вопрос, напишите, пожалуйста, еще раз. раз. Ну, разъясните вопрос. Немножко не поняла, что значит, кто оставил все пирамиды на Земле. Так, а каков у вас в этом научно-производственном отделе штат сотрудников? Штат сотрудников достаточно большой, и он разный есть. Как люди также являются учениками Виктора Михайловича Инюшина, то есть биологические, с биологическим био, ну, биофизики и биомедицины, также и просто рабочие, которые выполняют хорошо свою работу, скажем там, по упаковке или по хранению, ну, то есть следим. Тоже считаю, что вопрос не по теме. Сегодня тема от пирамидков по теме много вопросов партнеров аутоиммунных теоретик гипотериоз. я говорю по аутоиммунным процессам так как это такой немножечко ну, на сегодняшний день как виктор михайлович говорит помолодило это заболевание и оно стало процент этого заболевания повысился намного я имею ввиду любого вида аутоиммунного заболевания но процесс немножечко специфический, потому что там сам иммунитет работает против организма, да, скажем. И поэтому вы пишите вопросы, у Виктора Михайловича есть на это мнение, и мы здесь, я обещаю, что мы вам ответим. Ответит сам Виктор Михайлович, а там уже вы будете сами решать. Потому что, судя по опыту с аутоимуниками, знаю одно, что очень трудно. Иммунное состояние поправить гораздо легче, чем аутоиммунное. Для поправки аутоиммунного для выправления, для возврата в обычное иммунное состояние требуется пере, переустановка, скажем так, всего организма, и для этого нужно набраться терпения. Это не, это не немножко, это очень дискомфортно, поэтому если у вас этого терпения хватит, вы будете готовы, то после ответа вы увидите, что если вы будете готовы, то вы можете это попробовать. Сделайте ролик про аутоиммунных людей. Хорошо, я услышала, будет. Но и все равно вопросы пишите, потому что аутоиммунных заболеваний тоже много. Потребность в чем? Ревматоидный артрит, да, очень распространенная, вот этот вот э, болезнь вот этой щитовидной железы, да, это тоже аутоиммунная, там, тиреоксид, я не очень помню название. Да, напишите, пожалуйста, кто, напишите заболевания, о которых конкретно, потому что все равно хоть это и общий аутоиммунный процесс, но каждое заболевание несет свою причину. И я сделаю обязательно ролик. Алексей, верит ли Инюшина в Бога или всевышнего? Знаете, хороший вопрос я всегда, когда ему задаю, он отвечает одной фразы. Все, что вы называете Богом, давно доказано наукой. Вот это его цитата. Красная волчанка тоже аутоиммунное заболевание, поэтому давайте сейчас не буду отвлекаться, потому что вопрос, тема сегодня пирамиды, поэтому по аутоиммунам уже сказала. вот так. Извиняюсь, просто слетают вопросы, и хочется как бы всем уделить внимание. Ну вот этот про высыпание, понимаете, допустим, вот есть, я уже много раз об этом говорила, и сам Виктор Михайлович говорит, когда есть высыпание на теле, и мы начинаем применять продукты, высыпание резко проходит, вот этих состояний Виктор Михайлович, например, он не то чтобы, ну, не боится, а опасается, или он как бы не очень хорошо к ним относится. Почему? Если на маленькое высыпание появилось больше высыпания в какой-то момент, вот это гораздо лучше, тогда, значит, из организма вытащится все. Потому что высыпание на коже, это уже как следствие, происходящего в организме процесса, да, и поэтому э, вы внимательно посмотрите, есть еще много, то есть надо пройти через этот процесс. Можно, конечно, регулировать дозировкой, если это дискомфортно, но сам Виктор Михайлович всегда говорит лучше наоборот усилить дозировку, вытащить это все, а потом уже э, заново восстанавливать организм, чтобы этих процессов больше не происходило. Почему нельзя делать биогенную воду в пластиковой посуде? Давайте так, я буду пропускать вопросы, которые сегодня не по теме. Хорошо, когда будем говорить о биогенной воде, о гидроплазме, тогда задавайте эти вопросы, пожалуйста, а то у нас опять мы выйдем из графика по времени. скажите, сопатентник Виктор Михайлович работает совместно с ним? Конечно, работает совместно с ним, и он э, сам не биофизик, но как бы нет корочки получения биофизика, но он э, сегодня, можно сказать, э, непосредственно ведет всю вот эту вот биофизическую работу, поэтому он и сопатентника, иначе был бы просто патентником, я бы так скажу. То есть, конечно, работает вместе с ним, он Является учредителем и генеральным директором компании Organic Production, он же сапатентник Виктор Михайлович Ильюшин. Может ли появиться состояние тешноты долгого применения пирамидки? Дмитрий, напишите, что значит применение пирамидки. Если вы постоянно находитесь в области пирамид, ну то есть пирамиды все время находится рядом с вами, и вы заметили, что у вас появилась тошнота, то возможно это не от пирамидки, а от того, что внутри вашего организма происходят процессы, Пирамида выравнивает вот это ваше биоплазменное поле, но я здесь одно могу сказать, пейте больше воды. Когда происходит хоть какой-то процесс, который вам дискомфортен, дискомфорте начинайте просто вымывать его из организма биогенной водой, для этого у вас есть Waterful Life. Делайте биогенную воду и начинайте вымывать. Да, даже если пирамидка вызывает у вас тошноту, как вам кажется, что пирамида у вас вызывает тошноту, это не пирамида у вас вызывает тошноту, это ваш организм что-то хочет вам этим сказать. Начинайте эти состояния просто вымывать, уравновешивать структуру, клеточную структуру, мембранную структуру изнутри еще плюс тому, что рядом находитесь все время с пирамидкой. Большая пирамида, вот это, на какой радиус действия рассчитана большая пирамида? Большая пирамида рассчитана, как он говорит, на... Сейчас я, чтобы быть точной, скажу... Радиус ее действия достигает до 35 метров. Это только радиус действия, не говоря уже о широте. То есть радиус действия 35-40 метров ⁇ это зона 100% нейтрализации. Дальше уже постепенно, то есть на квартиру, даже на дом, иногда на участок поставить такую пирамиду хватает, чтобы она... помнить, да, что все равно пирамиде нужно еще какое-то время, чтобы она... Устоялось, чтобы она словила это состояние. Иногда чувствуется, что в этом в этом месте уже пирамида отстояла, ее надо перенести, но если вы вот ставят на участке пирамиды, там особенно так, по, по одну или две в разные места и создают вот эту общую площадь внутри, да, допустим, участка, то и растительность улучшается, качество растений, и качество... Э ягодных плодоносных, ну, плодоносных деревьев и кустарников, то есть э, в этом смысле она еще и так работает. Но опять же, не, не пирамида улучшает, пирамида просто э, помогает пространству в этом месте стать как бы, вот этим первозданным, да, там, где нет аномалий, нет хаоса, нет это и где бы, допустим, когда место, где нет аномалий, там действительно всегда плодотворная земля, да, там, то есть Пирамида несет свою функцию – вакуумный нейтрализатор аномальных хаотичных зон. Смотрите так дальше. Расскажите, как работают пирамидки в паре 4 грана и 5 грана. Они усиливают друг друга или работают отдельно. Они… Дополняют друг друга. Не то чтобы усиливать, но они друг друга дополняют. На последнем видео оно есть на сайте, я сегодня только его просматривала, он там как раз и говорит, он там презентует пятигранную пирамидку для компании и говорит о том, что их вместе держать не то чтобы не нужно, ну, плохо, наоборот хорошо, потому что, у, у, я еще раз говорю, у одной пирамиды симметричная, она имеет симметричную форму, у другой асимметричную в общей сложности, это несет свою функцию, это свою. Хотя основная функция у них одна, да? но немножечко разные потоки, ветвистость этих векторов и потоков, она немножечко разнообразна, и поэтому они друг друга, одно могу сказать точно, и на видео он говорит друг другу, они точно не мешают. Они могут дополнять друг друга. И на вопрос, когда я спросила, а в машине можно ставить какую-то одну из этих пирамид, он говорит, лучше две, каждая несет свою функцию, при этом основная функция у них одна. Немножечко разная она ветвистость у них за счет векторности граней. Пирамидки нужно без него. Когда, например, она стоит возле компьютера или возле кровати или спальни. Здесь, как вы хотите, материал для мешочков тоже компания согласовывалась с Виктором Михайловичем там нет электростатики в этом материале, поэтому она спокойно может находиться в мешочке, может находиться в коробочке, допустим, в какой-то крафт-коробочке, да, или гофро коробочки без проблем. Она при этом свои свойства никак не теряет и работает точно так же. Поэтому, ну, здесь нет каких-то таких... Если вот сильно что-то электризуется, допустим, если бы материал был такой, который поляризовался или электризовался с пластиком, да, допустим... Тогда да, тогда там, тогда она будет отвлекаться на вот эту вот электро, электростатику, да. А если материал не электризуется, то не имеет значения. Скажите, надо ли пирамидку очищать, например, проточной водой или не самоочищающаяся? Они биоматериал здесь такой вот как если простым совсем языком сказать да, чем как бы вот этот биоматериал как бы питается вот этими аномалиями чем больше она стоит тем лучше становится вычищать ее не надо она сама э, ну как вам сказать зачем ее вычищать если ее задача наполнять себя, ну, понимаете да и чем больше она себя вот это наполняет, тем лучше она этим как бы крепче она становится еще и поэтому, потому что она сама в себе имеет же вот эти антиэнтропийные свойства, да, которые, ну, вернее, она несет антиэнтропийные свойства, и сама в себе она может способна их поглощать до того уровня, как, как, как ей это нужно. Не самой пирамиде. Давайте не будем говорить о самой пирамиде, смесь внутри, которая находится, это делает. Вы обещали видео, где Нюшин говорит о нанобальзамах другой казахстанской компании. Можно узнать, когда это видео будет в доступе и будет ли. Видео о нанобальзаме мы отсняли. И я не знаю, если его на сайте компании нет. Я спрошу, потому что все видео я предоставляю компании сразу же. Так, какой радиус действия пирамиды? Какой пирамиды? У каждого свой. У четырехгранной, там, э, вот я сейчас так вот прям на скидку не вспомню. но ну, в принципе, у вас там написано, у четырехгранной, по-моему, от полутора до двух с половиной метров. Мы говорим сейчас о зоне стопроцентной. Помните, я на прошлый раз говорила про работу пирамиды, как они работают. То есть, э, смотрите, сто, когда мы дописываем слово, вот эту фразу стопроцентной нейтрализации, мы о чем говорим? что, например, если есть какой-то разлом или, например, очень серьезная аномалия, или стоит техника, ну, допустим, вы все время работаете в электро, рядом с какой-то электротехникой, здесь аномалия чуть больше увеличивается, ну, воздействие электромагнитных излучений чуть больше увеличивается, если вы, например, находитесь там где-то в другом месте, да, где нет этих электроприборов. И получается, что где вот очень сильное воздействие различного рода аномалий, пирамидка работает стопроцентной нейтрализации допустим там, ну, до, до двух метров, да, допустим. а если вы пирамидка у вас стоит вместе ну, например просто в гостиной где у вас кроме телевизора больше ничего нет и под землей у вас все в порядке в этом месте но ну, как бы это да то у нее радиус действия доходит там, до, до 3 5 метров понимаете так же как и у большой то есть он на 100 нейтрализации до 40 метров радиус радиус до 40 метров а уже то, что дальше, вернее, если сильная вот в этом месте аномалия, то радиус ее еще больше распространяется. То есть, ну как это сказать, получается, что вот это как губка впитывает в себя, да, если слишком много воды она впитала, то есть она может все количество впитать. Вот, допустим, губка стоит в сухом, более-менее сухом месте, да, и там, допустим, чуть-чуть разлили воды, губка впитает вот столичка, да, но у нее стопроцентное впитывание вот столько, то есть если вы еще воды нальете на этот уровень, губка впитает, если она вот таким размером, вот столько, да? А также с пирамидой, да, получается, если сильное воздействие, то оно будет вот минимальный радиус действия мы ставим, если это при этом находится где-то, где нету таких сильных, воздействия аномальных, да, то она радиус увеличивается. Поэтому всегда сложно, он всегда на разных видео говорит: здесь до трех метров, здесь до 5 метров, здесь до 2 метров, да? И вот уже когда конкретно его спрашивает Виктор Михайлович, но ну, все-таки конкретно сколько? Он говорит на маленькой полтора-два точной реализации, но он доходить может до 5. Здесь три с половиной, два с половиной, три с половиной точной пятигранной нейтрализации, опять же, может доходить до 7 метров. Вот, и так далее. Елена, сегодня разговаривала с потенциальным клиентом. Он мне задал вопрос, почему нет официального сайта Инюшина, где он написал, с какими компаниями он сотрудничает. Еще раз объясняю, Виктор Михайлович Нюшин он человек науки, он ученый, да, и он не может принадлежать какой-то компании. По видео видно, с какими компаниями он сотрудничает. По его видео интервью видно с какими. У него нет официального сайта, потому что институт как-то брался за это дело, чтобы создать его сайт, но все это привело к каким-то не очень хорошим моментам, и они ушли от этого. Есть даже есть сайт, где описаны его научные работы. Или есть выставлена в электронном виде его книга, которая вышла, трехтомник, вот буквально в прошлом году ее презентовали. Да? То есть это все начинали делать, пытались, но, знаете, не знаю почему. Не знаю, почему биофизиков у нас вот так не очень ценят. Мы, как люди, которые, заня... ну, как коммерческие организации, мы не можем. Вот сейчас появился сайт под названием «Анюшинком». Но вы же слышали, сколько поэтому появилось вопросов, что люди просто его именем. Он не хочет, чтобы его именем, что, ну, он достаточно, несмотря на то, что уникальный человек, он достаточно скромный человек. Он говорит, что это неправильно, когда и э, э, именем человека называют компанию и от его имени. Вот это все идет. То есть, если вы принимаете его изобретение, да, его открытие, да, то, э, допустим в компании вот мы, понятно же что мы сотрудничаем с Виктором Михайловичем. это же видно да то есть то есть если бы мы просто заочно говорили каждый раз допустим вот сейчас мы с вами поговорили сегодня 16 мая буквально там до конца недели скорее всего я сделаю вот это видео ответы на вот эти вопросы каждый раз на видео я говорю число видно же что связь идет постоянно да то есть я могу сейчас при вас на ему набрать и с ним пообщаться, и он, ну, как бы на громкой связи, да, там, и он какие-то моменты разъяснит. То есть у нас связь с ним постоянная, мы работаем с ним постоянно. Как еще доказывать, что мы вместе сотрудничаем? Понимаете, не, каждый, не с каждым человеком он так разговаривает. Вот, и не с каждой организацией, он еще и выборочно относится, очень выборочно, поверьте. Организация просто, э, компании, например, источник... Про источник здоровья ничего не знаю. Знаю про РБТ, знаю про компанию, которую начинал Айка. Это действительно компании, которые начинали с ним работать с самого того. Там еще, когда только-только все начиналось. Там были идейно с ним ну, люди, которые держали одну идею. Да? И все, потом, ну как не народ, не люди не понимали. Это все трудно было объяснять, что это вода, не вода, что гидроплазма – это не вода хотя выглядит как вода, это все трудно было объяснять, и немножко все потом пошло на спад. А когда появилась компания Amazing People, которая все-таки смогла донести, смогла вот эти вот вещи рассказать так, что люди начали это слышать, начали этому верить, то все те компании обратно вернулись к Виктору Михайловичу и снова стали с ними работать. И он считает, что и это тоже правильно. Почему? Потому что не должно быть здесь монополизма это все-таки природное это его открытие на явление это природное и даже то что он создал вот эту смесь это же все природные моменты и явления понимаете в этом и уникальность продукции она конечно немножко отличается от общепринятого социального мнения да, или понимания какого то но к этому все идет и к этому придет обязательно и мы с вами может быть лет там, через пять-десять будем говорить а мы стояли у истоков этого Поэтому и здесь я вам очень благодарна всем партнерам, которые действительно очень сложно объяснять, что гидроплазма это не вода, хотя выглядит как вода, и также говорить о свойствах пирамиды, что они более лучше, чем, допустим, какие-то другие просто пирамиды, да, или еще что-то и что у них совершенно другие качества и свойства. Об этом трудно говорить. Но с другой стороны, вы же видите, что компания развивается стремительно. Почему? Потому что продукция отвечает. Если человек, не веря, приобретает продукцию, но потом видит, что то, что ему говорят, оно так и есть, у него появляется некое доверие. И если бы это все были пустышки или подделки, мне кажется, у нас сегодня достаточно так... Народ уже грамотный и умный, уже, был, уже бы не работала эта компания, как вот мы видим, да, там открываются одногодки, двух, двухлетки и все прочее. А здесь, судя по тому, что партнеры все прибывают и прибывают, понятно, что продукция честная, и мы стараемся удержать эту честность и подделки. Если вы видите, что компания хоть, хоть один раз сделала видео с Виктором Михайловичем Минушиным, то подделка и там исключена. Второй вопрос становится, как они это производят, где они это разливают, как они это разливают. То, что сам Виктор Михайлович сейчас не разливает продукцию, это я точно могу сказать. Но может быть там для, только для экспериментов. Только для экспериментов. И то, вы знаете, что он не видит, и во всем ему помогаем мы. Вот. Поэтому только вот производственной части других компаний я не могу потерять. Но то, что если они берут ту же гидроплазму которая без лаваноидом чистая та самая начальная гидроплазма нету поддел... пока нету подделки по крайней мере вот источник здоровья рб Трейд и айка эти компании сегодня они и многие еще выходят на совместное сотрудничество с ним пытаются договориться об этом сотрудничестве со своими компонентами, и он тоже никому не отказывает, и тоже исследует, потому что он как ученый, это интересно, он никогда не монополизируется, никогда. Вот. Не знаю, ответила на ваш вопрос или нет, но постаралась. Так, сейчас найду, где... На панели в машине можно держать ее. Могут ли появляться лучи? Нет, солнечные лучи никак не влияют. То есть можно держать на панели, можно держать в бардачке можно держать в сумочке, ну, то есть можете держать на виду и не на виду, неважно, главное, что если она находится, например, в автомобиле, то радиус действия, радиус автомобиля, она охватывает и, человек... и людей, находящихся в автомобиле, почему-то очень много, есть же даже отзывы, да, где вот авария была страшная, вроде бы вообще не предполагалось, что там кто-то может выжить, а там только вся машина в требезге, а люди все живы, то есть человек смог совершить маневр, то, с чего я сегодня, в принципе, начинала, да, и смогли все, вот вроде не, смогли все спастись. И таких отзывов очень много на самом деле, потому что она неважно, где она стоит в машине, главное, что она радиус действия на автомобиль она хватает. Она, в принципе, изначально сама идея была как задача, такая, можно сказать, правительственная, государственная задача была именно нейтрализовать аварии. И вообще она делалась изначально для аварии от защиты как защита от товари, поэтому и старое описание все идут. А потом вот мир же не стоит на месте, и наука не стоит на месте, и разве, разве, и оказывается, исследования показали, что она еще и много других вещей делает параллельно. Так. был похож на песочные часы одно и значение дуальности к личность смена хаоса и порядка возможно или не знаю отвечу про значок чуть по, ну, позже на видео хорошо когда будет выставлена презентация по большой пирамиде давайте не по теме сегодня не буду отвечать правда пирамидка должна находиться только горизонтально и ни в коем случае не в перевернутом виде пере... слышала даже от одной дамы в ролике. Знаете, вот на самом деле я тоже задавалась раньше этим вопросом. Вот я ношу все время пятигранную пирамидку в сумочке. Она у меня лежит вот в таком состоянии. И знаете, куда бы я ни... Вот, ну, как бы она не вот так лежит, а вот так, ну, как боком, как будто вот так. Да, вот, вот так лежит. Вот. И я спрашивала виктор Михайловича, даже вот недавно мы как-то ним когда сумка была опрямна, я подошла и говорю, позасуньте руку, вот смотрите, в каком у меня пирамидка лежит. Это и меняет какое-то действие. Ну, посмотрел, говорит, нет. Абсолютно не меняет. То есть, думаю, положение не влияет. Но давайте тоже задам ему еще раз этот вопрос. Я по этому поводу, например, не, ну как в лице за выражение не парюсь. Она может и так, и так, и перевернуться, и в машине она там может. Но при этом нет, она не теряет и не свои свойства не портит. Если можно, по зрению сделайте следующий вебинар. Я так понимаю, по зрению каплям, пишите вопросы. На какую тему будет вебинар, решаю не я, решает консультационный совет компании и руководство компании Мэджит Пипл. Пишите запросы туда или в чатах своим как бы, этим, руководителям, вашим лидерам, и они будут на совете это обсуждать. И тема будет Я, пожалуйста, на любую тему. Как пирамидка влияет на динамику оздоровления людей с диагнозом ДЦП? Вы знаете, влияет очень положительно, но более конкретно у нас очень много случаев по ДЦП положительных, очень много. Но давайте я позволю также это сказать Виктор Михайлович, потому что он объяснит, почему это влияет положительно. Про то, что раз, если пирамидка рассыпалась в дебиск, если вы совсем слышите там мельчайший порошок, то, возможно, потеряла свои свойства. Опять же, это надо проверять, присылайте фотографию, если она у вас как бы раскололась, да? Тут меня немножко сложно ответить. Но вообще, если она не рассыпалась, понимаете, даже биоматериал, который внутри, допустим, сама пирамида целостна осталась, а внутри немножко раскрошился, не страшно это. Главное, что там внутри, которая. Даже, ну, мне кажется, от падения она вот так в дребезге не разлетается, если она осталась в форме. просто никогда это не проверяла. Но если вот этот внутренний вот, вакуум и все соединены, то тогда она не теряет свои свойства. Но ну, посмотреть, наверное, так невозможно, если она осталась. Но я и думаю, что и в дребезге, если не отлетела, и в дребезге не разлетела, значит, и внутри просто, может быть, какие-то вот моменты откололись. Тогда это не страшно. Сам биоматериал может не нести форму пирамиды внутри то есть он может даже если бы был порошком тоже было бы ничего страшного. но в данной в данной смеси вот он такой как он есть сын постоянно мучится с квартирой то не во время оплаты предложила написать но опять же не потому что пирамидка сработала на то что там кто-то принес просто у самого человека который находится в контакте с пирамидой вдруг началось вот это вот уравновешивание его плазменных и биоплазменных структур воздействия же людей друг с другом же тоже есть и понимаете мы же каждый друг друга видим по-своему да? то есть мы, мы замечаем когда человек агрессивен или когда он не агрессивен мы можем сказать человек умный или человек сегодня глупый или человек всегда умный а сегодня говорит глупости да то есть вот эти взаимосвязи людей они тоже же зависят от белой пси плазменного тела человека да Поэтому, когда человек постоянно находится в пирамиде, выравнивается его поле, он начинает думать по-другому, мыслить по-другому, его видеть начинает по-другому, потому что он выравнивается. И этим самым разрешается ситуация, а не потому, что мистически поставили пирамидку на записку, понимаете? Вот здесь немножко вот то, о чем я начала вам говорить в начале, вернее, сказала об этом в начале, вот, вот эти ошибки, поэтому относить это вакуумный нейтрализатор ну, Можно сказать, если у человека тараканы в голове, то он их, она их травит, если уж совсем грубо. А если тараканы все потравились, то человек начинает мыслить совершенно по-другому. И псиплазма становится уравновешенной, и тогда он убедительный может быть в своем запросе. И тогда, возможно, вот это и видят те, допустим, недобропорядочные плательщики, которые сначала видели в этом человеке такого непонятно кого, а когда он находится в состоянии с, рядом с пирамидой, он становится таким ну целостным, да, плазма выравнивается, и уже люди смотрят на него и говорят, нет, его нельзя обмануть, да, ему нужно захватить вовремя, потому что, ну, то есть примерно так могу об этом рассказать. много вопросов так по таймонке сделаем обязательно там все расскажу это сейчас я уйду уже полтора часа меня на вебинар выделяют час поэтому пожалуйста давайте я постараюсь быстро сейчас ответить на оставшиеся вопросы почему упаковочная коробка сверху имеет это вопрос к, к компании пожалуйста мы сейчас говорим о конкретном вот Нужно ориентироваться по сторонам света, чтобы грани... Нет, никуда ориентироваться не нужно, просто ставите, как вам нравится, и все. Тут э, это не имеет значения, говорила, даже когда лежала, вот, ну по-разному по можно ложить. Эту пирамидку в своей сумке. Нормально постоянный контакт с пирамидкой, если вам комфортно, да, нормально. Если вам комфортно, если вам становится дискомфортно на какой-то момент, убирайте, потому что не всегда нужно, чтобы было это, вот, ну, допустим, если есть потребность в том, что вы, вот если вам с ней комфортно, прям хорошо, то да, носите, Вред, вреда от этого у вас точно не будет. Но если вдруг вам ее захотелось на какое-то время куда-то поставить другое место, тоже поставьте, слушайте себя, организм сам, все говорит что нужно и как нужно острие пирамиды неважно куда будет смотреть то есть но ну, если ставить ее вот так да то остриё, конечно смотрит вверх если она в сумочке даже лежит вот так неважно тут нет вот этих моментов там угол куда-то смотрит это все я говорю это не мистика это биофизика поэтому и здесь в данном случае выполняет основную функцию, выполняет форма, конечно, пирамиды тоже выполняет функцию, но не основную. Основную функцию выполняет смесь, которая находится внутри. Как работает пирамида при психических заболеваниях? Только сейчас об этом сказала. Да? Выравнивая пси плазмы в теле человека, вот это вот, если человек имеет психические расстройства, он начинает выравниваться. Почему? Потому что там пси, вот это то есть за счет плазмы, все происходит за счет плазмы и антиэнтропии. Уходит хаос, плазма начинает восстанавливать, ну, в смысле, создавать свою первозданную структуру, и поэтому происходит уравновешивание, да, то есть и яркие вспышки пси эмоционально, они гасятся. Если слишком человек, пси эмоции это же не только активное активное выражение там психозы и все прочее есть же еще и пассивные да, как мы знаем поэтому и пассивные тоже начинают выравниваться и человек входит в то самое как бы, состояние значения с которым он родился то есть без вспышек и без излишнего вот этого пассивного состояния почему не через носочек пирамида не работает почему не работает работает Простите, чтобы изучать тонкие миры, нужно самому иметь уровень этих миров. Люди тоже должны знать, кто использует, кто использует эти разработки, что они входят уже на тонкие планы, неопознанного не многими на Земле. Имеется ли гарантия безопасности для человека? Алексей, спасибо вам, конечно. Вы так, так очень серьезно к этому всему подходите, Тут вам нужно, конечно, понимая, почему вы хотите, чтобы информация звучала от первого источника, и просмотрите все видео о пирамидках, пожалуйста, да, и там вы найдете ответы на все вот эти ваши вопросы. По поводу гарантии безопасности, естественно, гарантия безопасности здесь первоначальный, скажем так, вообще потребность в этом первоначальная, это именно гарантия безопасности, за счет чего, только сейчас сказала, за счет антиэнтропии, то есть, антиэнтропийные свойства не могут никаким образом сделать опасным для нашего организма. Поэтому и это же не сегодняшний день, это с 70-х годов идут эти разработки. Понимаете, если бы, если вот такие, скажем так, смеси, вот такие маленькие, и вот такие для пространства, для, допустим, для большой территории это маленькие пирамиды. Есть, конечно, там и 2 метра в высоту, да, ой, метр высоту, которые 2 метра где-то в общем диаметре, они занимают, ну так, если диаметр сделать, да, то есть есть и такие пирамиды, они работают на не, было, не и Изначально все началось с чего, с полигонов, где были ядерные взрывы. Все же оттуда пошло. Изучите, пожалуйста, историю, очень много об этом. Написано, если вы просто вобьете Инюшин, очень много статей, где он об этом говорит, с тех самых годов, очень много журналов, публикаций, которые есть непосредственно по этому поводу. Да? Изучив эту историю, вы ответите на очень многие себе вопросы по поводу того, что гарантия безопасности и не опознана. Действительно есть тонкие планы, но вы послушайте самого Инюшина, пожалуйста, вы очень многие вопросы себе разрешите. добрый день есть видео в компании Юшина, на источник второй, где он презентует новую черную пирамидку о которой он говорит как новое изобретение которое сильнее пятигранной. В нашей компании смотрите мы не гонимся где лучше где хуже у нас только своя продукция потом там где черная пирамидка на видео я я смотрел это видео и пока ну Виктор Михайлович его видеть не видел, но так как он из его сам э, на этом видео присутствует, он его помнит и все. И там, если вы внимательно послушаете, речь идет о э, тех первых шунгитовых пирамидках черных, которые были в начале, и я об этом уже немножко сказала. Но опять же, мы с ним договорились, что мы заострим это внимание еще и на следующем видео про пирамиды, потому что... Но ну, я хочу еще раз напомнить один момент, да, что обязательно слушайте внимательно, о чем он говорит на каждом видео для нашей или других компаний. Еще раз повторюсь, слушайте про продукцию, о которой он говорит именно от той продукция, которую вот он сейчас держит в руках. Если, конечно, знаете, уже давно есть такое желание собраться нам всем, нам э, источнику здоровья, РБТ, да, тамайка, вы как взять все свои э, продукты, которые похожи, да, по виду своему, но при этом раз, с разными свойствами и функциями, да, и все-таки Виктор Николаевич рассказать что значит это, что значит это, что чем вот это отличается от этого, тогда, возможно, он ответит. А так, слушайте всегда. Именно то, о чем он говорит, но помните, что говорит он именно о той продукции, о которой здесь идет речь. И если вам это интересно, послушайте все его видео разных компаний и выберите ту продукцию, которая вам подходит по душе. И вот как про хлеб я уже сказала, да, потому что приходите в магазин, выбираете хлеб, который... Так и здесь. Вся продукция, которая делается из рук Виктора Михайловича инюшина она вся уникально, но она все равно от, есть отличие, как он говорит, понимаешь, когда вы наконец поймете, есть разные модификации. Ну и что, что она выглядит у всех вот так. Внутри разные вещи. Вот я вам сегодня об этом очень много. Я остановилась на этом тщательно. Внутри нашей пирамиды, пирамиды компании Imagine People, особый состав. В нем есть спиновое вращение, да, которое и вращение, и вращение одновременно. За счет свойств лиственницы здесь, прощения, за счет вещества из лиственницы здесь идет увеличение потенциала антиэнтерапийного потенциала его устойчивости понимаете и за счет этого за счет того что гидроплазма на которой делается эта смесь входит опять же вот это вещество из лиственницы вот эта вся составляющая из лиственницы. То она имеет, как вот я, я Виктор Михайлович сам называет ветвистую структуру. Ветвистую. То есть вектор имеет векторное направление. А вектор, который находится вот в этой пирамиде благодаря вот этим свойствам из листреницы, плюс этой он имеет ветвистое векторное направление, понимаете, и вот эта ветвистость, она создает устойчивость и делает выше потенциал самой антиэнтропии вот в принципе и все преимущество на мой взгляд это очень важное преимущество потому что потому что это наша продукция потому что я ее очень люблю и знаю как она изготавливается и знаю что туда вкладывается понимаете и меня например лично меня трудно переубедить, что у кого-то лучше хотя хотя. И обычная пирамида, которая есть у... Ну, пирамида с составом, который есть у того же источника здоровья, она тоже имеет место, потому что там тоже рука ученого. Но выбирать вам, смотрите, пользуйтесь, смотрите на описание. Чье описание вам комфортнее, чьи свойства вам кажутся преимущественнее, то и выбирайте, понимаете, здесь мы ничего не можем сделать. Единственное, еще раз напомню, да, что составляющая, которая состав, который вещество, вещество, которое входит в состав, которая сделана тоже по особой технологии уже нашей компании, не касающейся Виктора Михайловича Иниушина, которые мы соединили, как я говорила, два открытия его открытие гидроплазмы с нашим, что позволило ему сделать устойчивым само гидроплазму. Наше вещество позволило этой гидроплазме уже соединенной, соединять еще микро какие-то элементы, которые стали соединяться, и тем самым не наносить, не разрушать антиэнтропийную структуру, потому что в основном все эти элементы энтропийные. Но в таком именно соединении, благодаря вот этому веществу из лиственницы, которое мы внедрили в гидроплазму с Виктором Михайловичем, на что и есть у нас патенты, чем мы сейчас вот так вообще очень тесно связаны, да? только это позволило сделать... Ту линейку продукции, которая сейчас у компании есть, да? потому что соединить чистую гидроплазму с этим невозможно. Тогда эти элементы, имея свои энтропийные свойства, разрушают саму гидроплазму. А мы ее сделали устойчивой, и теперь можем добавлять. И за счет вот этой вот проникновения плазменного, скажем так, соединения плазмы с плазмой, да, мы можем на капельном ионном ионном уровне микродозах не взять в организм то, что заставляет включать нашу память внутреннюю каждого органа и каждой клетки и восстанавливать те самые элементы, которые ну, как бы невозможно восстановить общепринятыми э, там, препаратами или там, приборами, еще чем-то, понимаете? Вот вот в этом наше наша с вами отличие, вернее, наш, отличие нашей продукции от других компаний. Если для вас оно преимущественно, тогда ну как бы я вас поздравляю если вам преимущественно э, другие э, чистая, например гидроплазма сама вот, то самое первозданное ее, и как бы, да, которая э, тоже она не, я не говорю что гидроплазма это плохой материал нет она такая же у нее немножко а. другие свойства но она тоже мати, этот, э, она тоже гидроплазма и никуда от этого не денешься и он всегда говорит, Виктор Михайлович, нет лучше, нет хуже. Это различные вещи, принципиально разные вещи. Но какую вещь использовать в своей жизни, решать только вам, только каждому из нас. Как долго нужно или можно прикладывать пирамидку к больному органу? Тоже по ощущениям. Смотрите, что такое больной орган. Больной орган, когда уже возникает боль на физическом теле, значит уже там в клетках произошел некий процесс, который также образовался за счет, может быть, хаоса или там возникновения каких-то, скажем так, аномалий. Да, вот. Вы как бы больной орган, убрать вот это вот... Вот эту силу, силу боли, что ли, яркость этой боли, да, можете посмотрите по комфортному. Вот тут нет определенного момента. Когда, например, у меня болит голова, я могу вот так с пирамидкой, причем вот так, видите, вот этим острием. Я кладу на ну, у меня редко сейчас стала болеть голова, но когда это происходит, я кладу вот так и сострел, вот так придавливаю рукой и вот так засыпаю. Сколько я так могу поспать, не знаю, но просыпаюсь я без головной. Вот. Как вам комфортно? Можно и так, но почему-то мне вот так больше нравится. Да? Опять же, не острее и не вот это решает. Внутренняя часть делает свое дело. Вопрос таков, не в божурище около Софии нет производства биофлазной, о котором вы говорили. Вероятнее всего, это в России, да и так сказали люди из Болгарии. Есть завод в Софии. нет, как называется? Аркадия Херба в Софии живем? В пригороде Софии находится завод. Аркадия Херба называется, там стоит наша установка, и там мы все это делаем, ну, как бы основное вещество вытаскиваем там. Поэтому можете связаться с самим заводом и там все узнать. Так, а аутоиммунные вот причины... Понятно. Светлана, по какой причине не выложили запись вашего предыдущего вебинара по продуктам питания? Вы знаете, я не знаю, по какой причине вы его не видели, но я видела выложенный вебинар, я сама его еще смотрела и слушала какую-то часть, то есть он был выложен, только я… Напишите, пожалуйста, в компанию, хорошо? Все видео должны размещаться на сайте, на YouTube канале на сайте компании. Я вот много об этом вопросов, я задавала его руководству, я еще раз спрошу. Вот, но вообще это на сайте компании. В прошлый раз, когда я спросила, где все наши видео, мне сказали так, что сайт находился на ребрединге, или на, там дописывались какие-то программы к этому сайту, я так понимаю. И в это время как бы был вот такой немножко информационный голод. Но сейчас вроде бы все восстановили. Поэтому я еще раз уточню и попрошу, чтобы все-таки все имеющиеся видео выставили на сайте компании. благодарю за разъяснение мне все понятно но клиенты один только дешевле понимаете я согласна и это наверное хороший мотиватор когда говорят у нас тоже самое дешевле вы тоже можете объяснять своим людям да ну как бы простую логическую вещь не потому что дешевле хуже во первых ценовая политика в компании понятно еще почему про во всех компаниях разная, почему потому что Реализация каждого продукта идет по своей схеме. И малый бизнес подразумевает удорожание продукта. За счет чего? За счет того, что в стоимости продукта лежит и уже вознаграждение за эту продукцию. Насколько я это понимаю. Поэтому распространяй продукцию, и вы и получаете. Вознаграждение. Вот. Здесь немножечко еще другой есть момент, да, то есть кому что выбирать. Я вам неоднократно, и Виктор Михайлович также неоднократно на видео говорил, продукция разная, не одинаковая. Но если вам хочется слышать, что она одинаковая, и вам комфортнее покупать дешевле, пожалуйста, не переживайте за людей. Как говорит Виктор Михайлович, если вы поставите вопрос на то, чтобы у вас приобретали только у вас, и будете на это давить, потому что на протяжении четырех лет работы с компанией Magic People знаете, сколько споров было о том, что у кого лучше, у кого хуже в чем преимущество и все прочее тогда виктор михайлович один раз сказал такую вещь что но ну, не один раз потом стал постоянно говорить. Но первый раз он объяснил это так он говорит понимаете вы идете на бизнес вы почему-то думаете что важнее в этом случае продать да и как бы заработать с этого деньги а вы лучше пойдите от состояя от идей, до да, от того что вы продаете не за сколько, а что. И вот это внутри, что вы продаете, та же гидроплазма с биофлавоноидным комплексом и э, те же пирамиды, в состав которых входит это вещество, да, э, которые отличаются от и пирамид, и гидроплазма других компаний, и это вы же и подтверждаете многие из вас, которые работают и на биорезонансных приборах, и люди, которые научились распознавать эту разницу, да, вы же это и подтверждаете. О чем я абсолютно уверена, потому что мы это производим, но вы же, многие из вас это подтверждают. Поэтому тут очень сложно сказать что нет, берите только у нас. Я на это никогда уже не пойду. Почему? Потому что я могу только попробовать еще раз рассказать о преимуществах, да, и чем, в чем отличие. Но я никогда не скажу, наша лучше или наша хуже, или у них хуже, чем у нас. И вы, пожалуйста, так не делайте. Пусть человек сам выбирает, где ему нравится. И в большей степени, знаете, я вам скажу так, все равно приходят э, э, почему-то, к нам за продукция к вам в компании мы потому что когда разницу ощущают а ее невозможно не ощутить потому что э, процесс происходит с, би, с биоплазмой человека с псиплазмой человека и когда он видит эту разницу да он все равно потом приходит э, туда и уже не смотрит на деньги вот. Но первоначальный момент, наверное, является мотивацией, там дешевле. Но опять же, это выбор этого человека, где ему приобрести. Светлана Валерьевна, почему не показывать конверт, на котором происходит розлив продукции, с чем это связано? Я отвечу, ну давайте так, это будет последний вопрос, на который я отвечу не по теме. Хорошо сегодня, потому что действительно уже очень много времени прошло. И по теме мы поговорили мало. Смотрите, розлив продукции происходит сама линейка розлива, да, ее несложно показать. Но продукция, на самом деле, она, прежде чем ее поставить на линейку розлива, да, мы уже договорились, в принципе, с руководством компании. Мы сделаем это видео, но покажем вам, как разливается линейка, да. Но вы увидите, как вода наливается во флаконы и укупоривается в крышкой, да, и наклеивается этикетка. Хорошо, это вы увидите. Но основную часть Виктор Михайлович не разрешает показывать производственную часть, потому что считает, что это ну, его разработка, это ноу-хау. И даже патент, который имеется, он все равно, не, если раскрыть все тайны, не очень защищает его не знаю еще может быть есть какие-то причины но не разрешает не разрешает показывать само производство гидроплазмы, то есть как она рождает как она соединяется с биогенной водой вот эта матрица как начинает получаться это гидроплазма как потом идет соединение хотя на, в доступе в интернете описание изобретения то есть как проходит это все я показывала тоже вот как проходит Вода, уже гидроплазма, как она соединяется с флавоноидным комплексом, какая она на выходе выходит и как она потом дозревает в антиэнтерапийных камерах. После розлива она также поступает в антиэнтерапийные камеры и там успокаивается. И дальше дозревает еще во флаконах уже. Да? То есть э, вот это Виктор Михайлович не разрешает показывать. Оленю розлива даем легко, без проблем. Но что она даст? Хотите, давайте покажем. Никаких проблем в этом нет. Так. В Ютубе, кстати, тоже очень много, да, действительно видео, которые даже не только на сайте, а в Ютубе, правда, очень много видео смотрите. Я рекомендую смотреть все видео, и даже видео, которые предлагают интервью другие компании. Смотрите, смотрите видео нашей компании, смотрите видео той компании, сравнивайте информацию и выбирайте. Я, потому что, ну, я за это, вот, и рекомендую так делать. Тогда вы поймете, что вам именно нужно. Одно могу сказать, и сам Виктор Михайлович всегда об этом говорит, и даже задавая вопрос, Виктор Михайлович, скажите, из одной бочки разливается гидроплазма для всех компаний? Он говорит, нет, что за глупости вы говорите. Не с одной почки. Гидроплазма, которая имеется у всех на рынке, она одинаковая. Это чистая начальная гидроплазма. Гидроплазма, которая из компании Imagine People, она не та гидроплазма. Я об этом тоже много говорила. Я имею, вот здесь вот про меня лично я скажу, да, вы сегодня сказали, что имеете два ваших образования, такие по профилю. Я имею образование экономическое и сейчас э, учусь в университете, в прошлый раз говорила, на, биофи, на кафедре биофизики и биомедицины э, под началом Виктора Михайловича Инюшина, и мы пишем с ним научную работу, то есть очень скоро появится еще и третье образование, которое будет биологическое, то есть биофизическое. Вот, я сейчас на стадии обучения, и мотиватор, скажем так, и, э, ну, можно сказать, заставил меня сделать это Виктор Михайлович. Не знаю, что во мне он такое увидел, чтобы погрузить меня в это, но на протяжении я всегда была экономистом, у меня всегда было хорошо с цифрами. И я никогда в жизни не могла подумать, что спустя там какое-то количество лет я буду так заниматься биомедицины и биофизика но как он говорит всегда не мы решаем для чего мы пришли на эту землю поэтому вот сегодня приходится переквалифицироваться и заниматься делом которое в принципе действительно мне по душе а, так, сейчас... а, так. «Скажите, когда будут браслеты с функцией пирамиды?» так, те, Я тебе говорил в одном из вебинарах. Будут, смотрите за новостями компании, все будет. «Как, влияние, как влияет применение пирамиды на улучшение восстановления памяти?» Уже объяснила, да, вы, наверное, уже ну, уловили момент, да, то есть выравнивание пси-эмоционального состояния, оно и улучшает память и все вот эти вот аспекты, о которых вы говорите. «Работает ли пирамидка на расстоянии?» Работает. Очень много таких результатов. Даже вот многие писали, что берут фотографии, допустим, если хотят с каким-то человеком дать ему, ну, допустим, немножко его успокоить там, или еще что-то. Или человек находится там, да, испытывает состояние горя, да, там, например, ну, ушел в состояние горя, и очень трудно его воз вот это, вот это и есть пассивные такие пси-эмоциональные состояния, да, вот, вот все, как депрессия такая начинается, но он находится на расстоянии, и говорят, что ваши же результаты, вот люди пишут, что поставили на фотографию человека пирамидку, и в течение двух-трех дней, ну, допустим, 2-3 дня вот так держали фотографию с пирамидкой, и даже вот на расстоянии, кажется, вот, казалось бы, разделяет расстояние, радиус пирамидки не хватает, но, видимо, информацию, которую несет фотография, соединяется с вот этим антиэнтерапийным свойством самой пирамиды, соединяется и таким образом как-то как как как происходит соединение с человеком, который на расстоянии. Но Виктор Михайлович всегда говорит, да, на расстоянии тоже можно. Светлана, чем отличается пирамида Imagine People от пирамиды источник здоровья, подскажите, можно ли проверить пирамиды? рабочая она я читала с помощью маятника. Смотрите, я уже сильно хорошо сегодня объяснила, чем отличаются наши пирамиды составом, внутренним составом отличаются. Не буду повторять. Насчет того, что как проверить, вот знаете, давайте уже в следующий раз по пирамидам, потому что я как раз об этом хотела сегодня сказать, я уже приготовила рамки, маятники, чтобы показать, но уже правда, мы вышли за пределы времени, поэтому в следующий раз я обязательно на этом остановлюсь. Может ли Инюшин поговорить с авторами духовных разработок для уследения благо человека земли, земле, обвести гармонию в жизни? Но ну, это такой, знаете, философский такой немножко момент. Алексей, я спрошу Виктор Михайловича об этом, тут надо с ним разговаривать. У партнера сейчас обострение. друзья, Я два месяца пила воду, ушла, не хорошо чувствовала. Были, да, хорошо, да, сейчас сильное обострение пирамиды. Нужно прикладывать? Что делать? Нужно находиться в состоянии пирамиды. Нужно продолжать пить э, при, при, как, все, что она пила, в гидроплазму, э, ну, в ФЛ, плюс если она в, в абсолютную энергию, да, обязательно, обязательно. Очень хорошо при таких моментах работает GBO, особенно бронхи, бронхи, вот эти вещи, потому что в GBO есть соли да, из карловарских источников. То есть э, область, если, допустим, вот сюда будет брызгать особенно э, зоны ну, по, по системе суджог, то есть руки и подошвы, да, то есть все будет продолжать и обильное питье биогенной воды и состояние может быть волнообразным, но с каждым разом волна будет меньше. Да, обострительная волна вот эта вот вспышка обострения будет меньше и постепенно постепенно будет сходить на спад обострение для нас это хорошо значит процесс идет вот это самое важное но в момент обострения старайтесь больше больше пить воды А пирамидку держите всегда рядом. она помогает в смысле она уравновешивает плазму извне и мешает воздействием извне негативным как бы вот этим воздействием извне, она, как бы, как бы, защищая от этих воздействий, помогает самому организму справляться с заболеванием, понимаете, за счет выравнивания на клеточном уровне самой плазмы в каждой клетке, в мембране. Скажите, дома держится пирамиду во время сна, держать пирамиду ближе к кровати на каком-то держать. Смотрите, как вам комфортно. Многие говорят о том, что доставят около кровати на первые три дня, при этом не спят. Да, то есть происходят некие такие процессы как бы, уста, устоять устаканивание что ли этой пирамиды Возможно, и такие некоторые наоборот говорят как захожу в комнату, где пирамида прям спать хочется у каждого каждый организм индивидуальный у каждого свое и потребление и отдача да, и поэтому все по комфортности если вам нужно выспаться а вдруг вы поставили пирамиду и кровати она не дают спать то на сегодня уберите на те дни когда можете по, вот эти вещи поэкспериментировать то ставьте спать рядом с пирамидой можно не вредит никак максимум что будет делать убирать все аномалии которые есть наоборот в будущем будете спать лучше вы у себя дома держите пирамиду да у меня дома даже есть в большом таком в большой тумбочке стоит большая пирамида она весит около 15 килограмм она стоит у меня уже, наверное, больше шести лет. И я ее периодически переставляю с места на место, потому что иногда вот прям хочется ее оттуда взять и переставить. Этот процесс занимает время, потому что это тяжело, это надо найти еще для нее место. Вот. И она стоит долго, но почему? Потому что как раз у меня я живу... Ну, ближе к горам, и здесь как раз этот район, где вот очень часто нас подтряхивает. Я живу на девятом этаже, то есть у нас ну, высокий этаж, и внизу все равно есть разломы, и Виктор Михайлович неоднократно замерял это ну, место. Я даже в ну, время, когда я год переставляла кровать, потому что... Посплю, голова болит. Посплю, голова болит. Он пришел, замерил там у меня у меня под кровать стоит маленькие пирамидки вот такие. У меня рядом с кроватью стоит вот такая пирамида. У меня в квартире стоит большая пирамида, то есть в ящике Скажу один такой момент, как-то у нас ну, тут ремонт и надо было все скомпоновать в одно место. И я на ящик, в котором внутри находится пирамида, поставила растения, ну цвет, дерево фикус, которое, это, и я вам скажу за два месяца оно у меня так выросло, что пошло вот так уже по потолку, то есть, но ну, за счет пирамиды, не знаю, почему-то у меня стало так расти дерево. Да, я с тех пор как общаюсь с Виктором Михайловичем все вещи его принимаю, которые есть. И вот даже сейчас вот мы вот вам линейку продукции увеличиваем в компании Magic People, но это не потому, что мы там сегодня придумали и завтра выдали в продажу. Нет, это все те наработки тех лет. Просто сегодня мы к ним возвращаемся, дорабатываем и уже выдаем как новую линейку. Хотя это не новое, это давно-давно. То есть мы с ним сотрудничаем уже очень давно, 2006 года. И когда он понял нашу технологию, вот в высокой критики брать из, э, скажем так, из растений, и, из той же лиственницы или там из селен. Вот у нас получился органический селен, который сейчас тоже входит, кстати, и в пирамиду тоже входит, э, ионная часть этого селена, да, в состав пирамиды, да, в пирамиды внутри. Вот, и когда он вот это понял, мы с ним вот соединились, и с тех пор... Э, Вся продукция, которая у него есть, я перепробовала все, что у него есть. И очень благодарю его за то, что вообще появился в моей жизни. При атоиммунных заболеваниях пирамидку использовать можно. Если вы всегда будете помнить о том, что пирамида не таблетка, пирамида, помните всегда название вакуумный нейтрализатор аномальных зон. Почему же земля трещит и горит а пирамиды на земле нас не защищают глобальный вопрос потому же почему и происходит все равно несмотря на эти происходят и войны и катаклизмы и землетрясения и пожары все поэтому глобальный философский вопрос алексей к сожалению не в моей компетенции сколько пирамидок вы рекомендуете ставить в квартире площадью 77 квадратов тут неважно тут смотрите по комфортности вы можете 3 5 и одну поставить да? все зависит от вашей комфорты, все зависит от того что у вас где находится например вот в моей квартире на кухне нет газа ну, у меня у нас нет газа девятый этаж и в дом в таком новом районе и нету газа у меня сплошное электричество то есть у меня